Привет всем обитателям ютуба, решил первым видосом после обновления канала дропнуть монтажик ПКС. И в честь этого, мне кажется, стоит поддержать канал лайком и подпиской. Видос вышел, как по мне, достаточно смешным, мы угорали, горели и под конец потели как твери просто. Вообще, кс злой, я его рот ебал. У меня к тебе один вопрос, ты действительно этого хочешь? Сто процентов. Эта катка должна быть вин, если она будет проебана, я монитор разобью нахуй. Блять, где ты? А, ёб твою мать. Ты клантек стеном, поменял. Но... Смотрю, без Ой, отца блядь. нету. Блять, ну что жрт? А? Ну вот что то блядь, жрт. Ролтик. Ну ролтик это святой, ладно. Не быкую. Ну а нахуй! Домой. А на факал стоит! Ладно, я испугался афк ну ничего, сразу. Ой, у нас калаши уже, ничего не покупай. Ой, я а свой калаш я яйму заберу. Блять, я тогда на мис пойду. Забирать свой калаш. Блять, я еще и сам в него попал. Нормально, нормально. Калаш точно твой. Опа, мой калаш делает киллы, нихуя себе. Мой калаш тоже килл сделал. блять, мой калаш два килла сделал. Ой, а мой калаш чуть не въебал меня. Ладно, нормально. Я даже помог противнику своего калаша стрельнул, я разок с я ничего не сдолтал. Противнику это не помогло. Я сдолтал, блядь. Я анимацию крутилки с первого раза просто поймал. Понимаешь, к чему это идет? Это mm -hmm. голова на мид, блядь. Это голова на мид, сто процентов. Oh, голова в окно на мид. Чекай. Flash, Если такая хуйня лакерская, блядь. Если бы не флешка, конечно, это была бы реально голова. Ну. Ну, калаш. Калаш, да. Нихуясь. Спасибо за дроп. Сейчас дым развеется. Я На, калаш! Блять, ты <сёк> кинул <сёк> калаш. Потому что понял, что я не вывезу и там просто меня распикали два чела. Ну ладно. Ну ты тоже сдох. Ебать, что куку. Это? это такое? У нас чел с мозгами, что ли? Удивительно. Так это его лицо видел. Бля. Ну, хайповый, пацан. Бля, он на меня похож. Я сейчас так же выгляжу, тоже бородатая, блядь, чмо, Да ладно. Не ходишь побриться? Я с бородой пиздатый. Ничего не знаю. В смысле, бля, бриться, борда? Ты что, блядь? бы бороду сбрывать. Я ее недавно забрывал, это так непривычно было. Ага, недавно, полгода назад где-то. Типа ебать. Как будто голый. У нее мигает лампочка, она уже заряжена, да, походу? Да, да, я перед тем, как скинуть кот, вел. Ага. Ну, мне пизда получилось. <свят> Чел, блядь, я не могу ее взять. Ладно. Я хотел вам передать кому-нибудь. Как горячую картошку, типа. Здесь должна быть шутка про то, что за картошку ты должен шарить. Здесь должна быть ваша мама. Ой, то есть реклама. Ну, раз так, тогда подписывайтесь на телеграм и вступайте в дискорд сервер. Ссылки? в описании Блять, это, это, кстати хорошо но я не настолько популярен чтобы рекламную вставку сюда сделать тогда сделай сюда что-нибудь маму нет вот когда я стану популярен тогда надо такие панчи бьём я тебе накидаю в смысле куда в кабину в панчи сейчас поставят иди в спину Блять, что тут забыл? Айк, <сёк> нужен? Давай попробую. А ты? Прощай. И Калаш и авик заставили охуен. Не понял. Да как? Ебать это у него просто. Powell. Ему так preserved. повезло, я ему голову почти поставил. А. Да, да, да. О! Блядь! А Минус сердце. Пит все. <laughs> Он идет 2 и 3, блядь, КД. <slowed> Может быть он что-то знает. Так это на начало игры только. Не, ну у него статрек дебил. Это должно что-то значить. Это, это... это ничего не значит. Бля, ты с этими выглядишь как раз самаха. С ножичками. Бэм, Ну так как долбоёб, выглядишь, конечно, ну ладно. А вот правильно, сишка нахуй никому не нужна. Кто ее возьмет, тот ей... Олоб, ебаный До конца жизни. Я этого не видел. Нормально он тебя убил еще до того, как я его увидел. Что за бред в этой игре происходит? 6-8 угол. А я говорил, мне надо было идти. А Это ты, ну, следующий. хочу боль, блядь. Вот Надеюсь, следующий получше будет. Почувствовать. Хочу сделать боль. А рот болит, и Поппи больно, в КС играть прикольно. Ладно. Да а, ну, чё? Почему я никого убить <с не, <с не <с могу, блядь? Gotcha. <а я, короче, прыгаю на стоярца, спрыгиваю со стоерцев, через дом вылетаю. Там чел рядом с мной, оказывается. Я его на узум убил. Трое, трое, трое, Бля, ну в смысле? я устал, этот, блядь, сука, 12-16. Что? Ее а, да? Блять, у меня первый раз такое, чтобы Челики просто сдались. за игру пишет Изи. Изи? Ну, факты, блять, Реально Ш жизнь. Да. Что вам кейсы дают, Епки. Коротенькая музыкальная пауза. Крестики, нолики, двумя вониками, укатили наши шарики за ролики. Так, ну все, хватит с вас. Эй, малыши! Папа зашел играть. Ебать! сейчас вас буду ну чё готов командир конечно смотри сейчас голова отлетит как минимум моя но с Б никого да вот. на Б и там челики блять они просто рашат они на похуй бегут блять просто парень, ты шо, ой это что красивая голова плается на мувик на мувик Ой, да ладно, я знаю, что вы еще хотите послушать, как Люха поет. От пути, не путью, ну кому я говорю? Не путью, хочу свою лучшую подругу. Ебай, я слепил. Не пучу А да ты заебал авторское право мне тут напева. Ч ⁇ блядь, за... Я соло, а держу. А я соло Б, блядь, ладр. Я в пятку попал! Владдере. Вла... Ой, блядь, я чуть инфаркт не... Не... Не... А... Инсуль-жопы чуть не поймал. А, Откуда он там стреляет? Я его даже не видел. Там, блядь, куча трупов каких-то нахуй. Я его даже не видел. А, вот оно он, или это не тот чел, кто меня убил? Ну <как> да, а, если а. уж что-то пробить, может, то по две тысячи пиздец. Еба, хм, нахуй. Еба, <как> Да че <что> такое?! Они все слева, с небольшим ящиком. Да я Да что это мама калаш и хочется смачно блядь, приехать к ним домой блять ну, и... ну вот да Перезалить, перезалить, как? Перезалить, я перезалить? делаю это нахуй? Как я блядь, сделал? убегаю. Нет, пике через мид на, через коннектор Да, я так и хочу. Я тарелку не Я слышал. Я, блять, я не то купил, дал долб... бай. Я скликнул и купил муху. Ладно. Я хуй знает. Но мы должны, блять, это взять. Потому что если мы этот раунд не возьмем, то нам пизда. Ну реально. Блядь! Ладно, все нормально. Ну no, нихуя. Смотри, я он сейчас еще двух заберет, блядь. Мы вибали эту катку. Блять, ну мы вибали эту катку. Ой, чел спас, ладно. Ну ладно, все хорошо. Мы должны забирать. Блять, очень хорошие шансы. Блять, патроны закончились. Блять, шорт! Вс ⁇ у вас стерса, блять, без капель. И ебать, это было Мне сложно. Повысили, да, такая же ху. Меня повысили, блядь! <смех> Пиздец. Я верну золотую звезду 2, ебать. Хорошо. Мне уже нравится эта игра. а это возвращение калаша. Видишь, хуво отыграл, поэтому не повысили. Ебал я рот эту игру играть но... Че, еще капчик? Ну что ж, на этом все, ролик подходит к концу. Следующий видос, по идее, должен быть по очень интересной коп-игре. Но я не знаю, возможно, и КС опять будет. Ну а пока, всем пока-пока. <звы> блять, <как> он <звы> дергается, меня сейчас <звы> тошнит нахуй. <звы> Сто! Блять, что это было? Ч ⁇ ты, блять, с этой мусоркой? Я этот момент даже вставить не смогу.